шалом всем вам это дэн серед директор израильского отделения евреев за иисуса с вами из иерусалима очень хороший вопрос вы задали какие самые эффективные инструменты благовестия донесения послания надежды спасения через миссию еще народу израиля как вы знаете в этой области служения мы выделяем область апологетики то есть защиту нашей веры ответы на вопросы очень часто мы концентрируем наше внимание на вопросах которые приходят к нам естественным образом когда евреи впервые слышат благую весть евангелия например евреи могут сказать а где был бог когда происходил холокост а почему раввины не верят в Мессию Иешуа? Или где в Танахе, то есть в Ветхом Завете, написаны пророчества о Мессии Иешуа? И действительно ли Иешуа их исполнил? Все эти вопросы обычно приходят как реакция на благую весть. Обычно это в основном неискренние вопросы. По большей части нападки на нас или как отговорка почему не следует верить в послание иисуса большинство таких случаев когда мы делимся евангелием здесь в израиле нам приходится как-то реагировать на такие вопросы но дело в том честно говоря что среднестатистический израильтяне обычный еврей не задается такими вопросами он не просыпается утром, не идет в кафе, не сидит там и не думает про себя. Интересно, а действительно ли 53 глава Исаи говорит о Мессии? Нет, такого не происходит. Большинство израильтян и большинство евреев вообще не верят в Библию, вообще не верят в Бога. Поэтому какие же вопросы? действительно затрагивают среднестатистического израильтянина, что тревожит израильтян. Я думаю, что это те же самые вопросы, что волнуют людей по всему миру. Может быть, это вопрос о том, как построить здоровые отношения с особым человеком, или с супругом или с парнем или с девушкой как воспитывать детей как мне вести себя в своей карьере на работе с сотрудниками начальством как разбираться со своими ресурсами деньгами и как вообще больше заработать денег самое радостное и самое удивительное во всем этом то что евангелие и иисус дают нам ответы на все эти вопросы евангелие помогает нам изменить нашу практическую жизнь нашу повседневную жизнь в евангелиях в учениях иисуса мы находим вечные чудесные советы для каждого человека по каждому из этих вопросов если человек принимает евангелие и начинает верить в иисуса это полностью меняет его жизнь дает ему здоровую жизнь глубокую цель улучшает отношения с детьми отношения с другими людьми отношения в карьере выборе работы и вообще полностью меняет человека и внезапно ты обретаешь здоровую и сбалансированную жизнь это я думаю и есть наилучшее наше орудие донесение благой вести людям на том уровне на котором они находятся мы действительно пытаемся нести евангелие чтобы помочь им в их повседневных страданиях хочу прояснить еще одно евангелие не решает автоматически все проблемы вашей жизни когда вы приходите к вере в Иисуса и Евангелие, это не значит, что вы сразу становитесь богатым и успешным. Нет. Евангелие не решает все эти ваши вопросы, но оно дает вам инструменты и понимание, как решать эти вопросы здравым образом, сбалансированно. Вот о чем оно говорит. Это и есть Евангелие, и это и есть Иисус, и они способны принести это в жизнь человека. Именно так, я думаю, лучше всего подходить с Евангелием к нашему народу в Израиле сегодня.